пришел с улицы нельзя ничего трогать нужно сразу помыть руки чтобы не распространить по дому вирус который возможно сейчас на мне вроде все нужно тщательно помыть руки снимаем одежду стоп я же прислонялся в лифте а что если кто-то зараженный трогал или кашлял на стену? И получается, я дотронусь до вируса, когда сниму куртку, а потом заражу все поверхности в доме. Черт. Класс. Теперь у меня бабушкины руки. Такими темпами я скорее сотру всю кожу и умру от заражения крови. Просто так я не сдамся. Ну, кажется, все. Теперь мне нечего бояться. Что ж, еще один день, чтобы сделать себя лучше. О, крутой курс по фьючерсам. Приступаю к репосту на страницу. А что, пусть все видят, что я расту. Да, вы слышите слово фьючерсы только в новостях. И на моей странице. Стоп. 12 репост за сутки. Накопилось видео на 28 часов. Это палево. Надо что-то из этого удалить. Тренировка на карантине. Нет, делаю вид, что я спортивный. Правильное питание, Ха, выкуси бывшее, я и сам могу о себе позаботиться. Что такое фьючерсы? Это откуда? Удаляем и добавляем наш... А, точно. Кажется нужен курс по улучшению памяти. Ну, план на вечер составлен, а ближайшие два часа, я кажется знаю чем забить. Открылась? А сейчас? А сейчас? Сейчас придет курьер с едой. Надеюсь, он будет стоять далеко, чтобы не заразить меня. Ну или хотя бы держать еду в перчатках, или хотя бы не будет смеяться от моей стрижкой. О нет, зачем он это сделал? Мне же теперь придется обрабатывать всю упаковку. Я буду кушать и чувствовать, как меня постепенно захватывают бактерии. Я умру, потому что мне было лень готовить. Раз так война, так война. Немного нежности с доставкой. М -м -м. Чувствуешь вирус моей благодарности? Твоя прическа меня вообще покорила. Черт, что вы масоны? Для чего вам эта эпидемия? Я же знаю, что все это не просто так. Это заговор. На опустевших улицах появились агенты госдепа. Они выносят богатство России под виды мусора. В черных пакетах — нефть. В пакетах пятерочки серебро. В пакетах Бэхатли выпечка. Только не выпечку, чёртовы рептилоиды. Только не наше румяное золото. Я знаю, как вас победить. Сейсмические волны отпугивают рептилий. Да, получите, твари. Получите. Опять кто-то фитнес на карантине смотрит.